Всем привет! С вами в эфире канал Портал 713, и я его ведущая, Хмелькова Ольга. И сегодня мы с вами поговорим о такой важной, насущной теме в наше время, как растождествление. И мы поговорим сегодня, что такое, кто такой человек и как себя вести с позиции человека, и вообще как это быть человеком. Потому что нас всех научили быть физлицами, кем угодно, только не человеком. И мы воспитывали нас, как последняя, не знаю, я последняя буква в алфавите, да, то есть полную значимость нас, как каких-то существ, таких вот достаточно высокоэволюционных на Земле, да, коим, коим причисляется человек, нас, в принципе, лишили вот этого вот внутреннего ощущения. У нас раньше буква Я была, да, азм есть, это первая буква алфавита, почему-то ее стали... В нашем алфавите поставили в последнюю очередь. И достаточно долгое время, в том числе с советских времен, да, у нас была такая дразнилка и такая вот совестливая штука, как я-я-я, что ты я, якаешь, я последняя буква в алфавите. Вот, То есть куда-то, куда-то права человека и вообще, в принципе, самого человека загоняли в угол. Ну, давайте теперь будем возрождать эту добрую традицию, быть человеком, да, и будем понимать, как это быть человеком. Первое, что вы должны понимать большую, огромную разницу между «я-человек», да, я состою из физического тела, вот. у меня есть руки, ноги, они шевелятся, у меня есть нечто большее, что, что подразумевает все понятия физическое тело, у меня есть разум, да, у меня есть ум, честь, совесть, доблесть, какую то истина моя, внутренняя правда, которая меня ведет по жизни, да. у меня есть внутренние моральные ценности, моральные устои, которые я не могу перешагнуть, да. я не могу переступить через себя, иначе это будет предательство самого себя себя, предательство своих внутренних ценностей и так далее. вот Но в то же время есть некое понимание физическое лицо. И мы с вами в предыдущих лекциях разобрали, что физическое лицо – это не что иное, как объект учета. Это некая запись в некой информационной системе. Вот. Это нечто, что не несет... Оно даже материальное, Поймите, вот это, это даже нематериальное. Это то, что существует в информационной системе и то, что существует в правовой системе. Но ну, точнее, оно существует в информационной системе, а с точки зрения правовой системы а, описаны регулирующие механизмы да, вокруг вот этого объекта учета физическое лицо. И когда вы приходите в какое-либо учреждение, государственное или негосударственное, неважно, у вас спрашивают, вы как физлицо, понимаете, всегда у меня встает вот такой закономерный вопрос. Вот почему тогда, судя этой логики, никто не спрашивает, вы паспорт? Ну, ведь паспорт это тоже некая запись о а вас. Права тоже некая запись. Почему никто не спрашивает, когда останавливают водителя на дороге, вы права? Почему, спрашивают, вы физлицо? А, ведь это же такой же бред и маразм, да, все равно, что спросить, э, я не знаю, там, у, у зайца, у кошки, у собаки, да, ты ветеринарный паспорт? Вот, ну, мне кажется, что здесь у нас весь мир как-то вот реально <сас> недееспособный, чуть-чуть у него с умами проблемка, да, надо бы подлечить. Вот этим сегодня и будем заниматься, ребят, подлечить немножечко ваши мироощущения, ваше мировосприятие. Здесь мне очень хочется расставить все точки нады «и», и ваш мусор в голове немножечко структурировать, чтобы вы уже начали смотреть трезвым взглядом на весь происходящий маразматический цирк. Вот, для этого вам придется сейчас немножечко поднапрячься, потому что то, о чем я буду говорить, это не так-то уж и просто для простого понимания, но это очень ценно. Если вы переслушаете эту лекцию 10 раз, там 20 раз, сколько вам потребуется и поймете, о чем я говорю, вы э, не просто структурируете себя, да, и обезопасите от всех дальнейших действий и э, бездействий, да, с вашей стороны или в вашу сторону, неважно, но и также э, поможете очень-очень многим людям. Так вот, с чего я хочу начать? Я хочу начать с взаимодействия, в принципе, с системой. Под системой мы сегодня будем понимать наше государство, Российскую Федерацию, да, ну, а также любые ее структуры, органы и запчасти, да? любое с чем приходится взаимодействовать. Значит, помимо этой системы есть еще различные коммерческие структуры, которые тоже пытаются, значит, наложить свою лапку на физическое лицо. И вот сегодня мы будем разбирать как раз таки, как мы правильно будем взаимодействовать от лица человека с этими структурами и с этими организациями. Значит, первое, на что хочу я обратить ваше внимание. Вот я сейчас рекомендую всем взять ручки листочек, чтобы у вас было визуальное восприятие, да, включилось и чтобы вы понимали, о чем идет речь. на перво, на что мы обращаем внимание, когда к вам кто-то приходит с каким-то требованием. Первое это, а есть ли у них право на это? То есть, когда происходит к вам какая-либо претензия, вот банк предъявляет к вам долг, да, что вы должник. ЖКХ говорит, вы должник. Налоговая говорит, вы должник. Что это подразумевает, когда вас обвиняют или там вешают на вас ярлык должник? С юридической точки зрения это означает, что вы взяли на себя обязательства по соблюдению прав некоего лица. То есть вы, еще раз вдумайтесь, взяли на себя обязательства по выполнению или соблюдению прав определенного лица. Ну, например, у лица есть право с вас, скажем так, продавать вам персики. А вы говорите, а я беру на себя обязательства, я буду у тебя 10 килограмм в месяц, каждый месяц покупать эти персики. И это у вас получается что? У вас получается сделка, вы вступили в некие взаимоотношения. Это значит, что если вы а, не купите в этот месяц у него персики, да, то они пропадут, ему придется как-то реализовывать их, да, возмещать ущерб, там он может, может понести убытки, не обязан, конечно, но может понести убытки. И тогда он говорит, слушай, ну у нас же с тобой была договоренность, ты же взял на себя обязательство 10 килограмм персиков ежемесячно у меня покупать, а у меня было право тебе продавать. Так вот, ты нарушил мои права. Понимаешь, что вот ты нарушил, мы с тобой договорились, я, значит, для тебя где-то там у бабы Мани в саду рву эти персики, да, я их сорвал, с бабы Мани расплатился, а ты, в общем, нарушил всю, всю, короче, цепочку. Вот, и что получается? Получается, что первым в моменте требования, да, когда к вам какое-то лицо предъявляет какие-либо требования и говорит, что ты мне должен, первое, что нужно понять, это, обрал ли ты на себя обязательства, да, по соблюдению прав того лица. И как ты их брал, вот эти обязательства? Это первый момент. Второй момент, на что нужно обратить внимание. А были ли у того лица права на то, чем он занимается? Да? Вот у тебя какие есть права которые я мог бы чисто гипотетически нарушить. Вот какие права я нарушил? Объясните мне, пожалуйста, да, какие права и откуда? Второй вопрос. Откуда у вас эти права? Подтвердите мне, что эти права у вас действительно есть. А вот когда они есть, да, вот подтвердите, есть ли у вас права, подтвердите, действительно ли я нарушил права. Понимаете? А вот а, здесь вопрос очень сложный. Нарушил ли я права? Для того, чтобы нарушить права, нужно связать права и обязательства в определенной сделке. А была ли сделка? И вот здесь встает следующий вопрос. Хорошо, если у вас, как у требователя, есть права, я эти права нарушил да, путем невыполнения своей части сделки, и вы эти права доказали, что вы действительно имели право вот заниматься вот этой деятельностью, вот это осуществлять. Вы действительно со мной заключили сделку и оформили ее в каком-либо виде. Да? Вот, что вы в принципе подтвердите, кто вы такой. Дальше смотрите, какая интересная вещь происходит. Заключается сделка с физическим лицом. А человек в этот момент выступает гарантом этой сделки. Понимаете? Гарантом. И вот здесь а, происходит очень интересный момент. Сделка с любыми лицами, это, а, в принципе, подлежит следующей классификации. Вот само это действие, да, как сделка между юр-лицом и физ-лицом, да, либо государственным лицом, как они себя называют, и физическим лицом, происходит сделка. Сделки бывают в общем и в целом, да, я сейчас не беру по гражданскому кодексу какие там квалификации сделки, в общем и в целом сделки бывают двух типов, ребят. Первое, это сделка в силу закона. Да, когда закон обязывает, а второе – это сделка договорная, на договорной основе. Все Других сделок, ребята, не бывает. Ну, они там ниже уже классифицируются как-то законодательно, но вы должны понимать верхушки, основу основ. То есть сделки могут быть либо в силу закона, либо на договорной основе, сейчас я поясню про каждую, что такое сделка в силу закона. Смотрите, вы решили прийти и устроиться на государственное предприятие. Вы как человек будете работать, то есть будет оплачиваться труд человека, но каким образом вы будете оформляться? Задействуя схему с физическим лицом. То есть учеты, учетная запись будет вашего физического лица, на него будут вестись начисления зарплаты, да, с этой зарплаты, поскольку используется учетная запись физического лица, да, со всеми атрибутиками, паспортными данными, с НИЛСами, НННами и так далее, то включается в схему. Естественно, и, не, и некие законы, например, закон о налогообложении. То есть, если в схему э, работодатель, э, работник включается физическое лицо, то будь любезен, в силу закона плати 13 НДФЛ по физлицу. Понимаете, да? Если вы не хотите включать вот в эту сделку с работодателем физическое лицо, значит, вы находите такого работодателя, где у вас будет все по чесноку, без, без всяких физлиц, без трудовых, без ничего. да, Вы отработали вам вечером денежки или раз в неделю денежки, и все. Можете и так, почему нет. Двум человекам, когда они договорились, да, им в принципе достаточно устного договора. Вот. Опять же, понимаете, да, что в этой сделке, когда вы приходите к работодателю и устраиваетесь на работу через, задействуя свой объект учета, физическое лицо, вы выступаете в этом случае гарантом этой сделки. Что такое гарант? Вы выполняете трудовые обязательства свои, да? вот, то есть вы подтверждаете свое намерение своим же трудом. То есть вы, если вы не ходите на работу, то вы понимаете, что ответственность за это нести вам, потому что вы как гарант да, за ваши совершенные действия должны нести определенные разумные последствия. Если вы не совершаете этих действий, то вы и не несете никаких последствий. И вы понимаете, что при такой схеме взаимодействия с работодателями налоги неизбежны. И налоги даже не вы платите, да, вы как бы на них по факту соглашаетесь, но даже не вы платите, а платит за вас работодатель сразу. Помимо отчислений он там еще платит другие налоги и так далее. То есть в принципе работодателям работники, которые устроены у них легально, обходятся очень дорого. Вот, Но ваше право. Это ваше право всего лишь на навсего, понимаете, устроиться на другую работу, скажем так, незаконно, неформально, да, не оформившись, вот. Но здесь у вас наступают некие сомнения, да, вот у меня там пенсионный стаж не будет, пенсии не будет и так далее. Ребят, ну это же ваш же выбор, это ваш выбор, понимаете, есть очень масса, большая, огромная масса работ, где вы можете устроиться, да в 15 раз там больше заработки, но они будут в конверте. Но вы можете на них согласиться. Кто сказал, что для вас это будет как-то рискованно? Нет, вы же свою работу делаете. Вы как человек выступаете гарантом, делаете свою работу. Почему вы должны перед кем-то отчитываться за свой собственный труд? Да, Если человек готов платить вам деньги за ваш труд, то пусть он платит. Почему вы как человек должны отчитываться какому-то государству? Вы не можете, вы можете с государством и с юридическими лицами в рамках государства взаимодействовать только с э, применением схемы физического лица. Но вам никто не запрещает совершенно спокойно взаимодействовать с людьми, с такими же человеками, как и вы, без вот этой схемы, с участием учетной записи физическое лицо. Понимаете, никто не запрещает, и тогда вступают в силу... Другие совершенно отношения. Да? Тогда на вас не налагаются в силу закона какие-то штрафы, пени, налоги, сборы и прочая лабуда, которая налагается на ваше физическое лицо, раз вы используете эту схему. Так вывод здесь разумный, да? совершенно спокойно, что ну, значит не используйте, если вы не хотите платить налоги. А то многие сидят и думают, вот я такой сижу, так, а как мне не платить налоги? А давайте я сейчас напишу и не буду платить. Так ты схему не используй с физическим лицом и не плати налоги. А как схему использовать, как схему такую придумать, это уже на твое усмотрение. Потому что сейчас таких схем очень много. У нас очень много людей сейчас выходят вообще в совершенно спокойные взаимоотношения с государственными структурами и совершенно спокойно организуют свое дело, свой бизнес без всякого учета, без всякой регистрации, честно неся за это ответственность да, перед своими клиентами, перед своими, ну, скажем так, контрагентами. Да. То есть совершенно честно люди ведут бизнес, потому что они человеки. У них есть ум, честь, совесть, доблесть. Ему не нужны никакие договоры. Он то, что обещает, он то и выполняет. И таких людей массой, и таких примеров миллионы, таких людей очень много сейчас по нашей стране. Когда люди самоорганизуются, люди могут самоорганизоваться в кооперативы, да, или в общественные какие-то объединения. Но опять же, ребят, да, смотря какие цели вы преследуете, зачем вам этот общественный кооператив? Чтобы вас никто не пришел, не накрыл, внутри себя как по каким-то другим законам взаиморасчеты вести, так вы можете и не организовываться совсем. Кто вас обязывает вообще в принципе регистрироваться? Да никто вас не обязывает. Вы собрались, там, 15-20 человек, решили какой-то вести бизнес. Так видите, Вы же все люди. Вы же все э, люди взаимодействуют по совести. Никто никого не обманывает по совести. Я вот знаю прекрасно много людей. Вот у меня лучший друг, он открыл, допустим, свой массажный салон. Да, вот он делает всякие процедуры, занимается там с людьми, все, делает массаж. Он говорит, единственное, что я не могу, это повесить вывеску в своем офисе. Все, все остальное я могу. Я когда у него спрашиваю, а вы как-нибудь оформились, он такой, конечно, как империя. И все, понимаете, вопрос закрыт. То есть люди идут, люди человеку доверяют, потому что руки золотые, понимаете, и человек никогда не обманывает. То есть он, он делает хорошо, он вкладывается, он душевный, он вот по-человечески ко всем подходит. Но, ребята но таких случаев миллион, понимаете? Нам не нужны какие-то вот контролирующие органы. когда приходит кто-то там, ой, а чего вы мне чек не дали? А зачем тебе чек? Вот ну зачем? Тебе плохо работу сделали, тебе плохо массаж сделали, тебе не помогли, зачем тебе чек? Что ты собираешься им делать? Сдать человека другого, подставить? Вот понимаете, как бы вот нам настолько засадили, вот замусорили наши мозги, что мы вообще просто перестали распознавать среду обитания, в которой мы живем. Да, у нас каждому, каждому надо быть Павликом Морозовым, предателем, пойти сдать, а вот этот без чека работает, а этот неоформленный, это то, это все. Опять же, вот эту вот тему придумали, да, с самозанятыми. А сейчас все самозанятые, кто на радостях побежал, зарегистрировался, сейчас все сидят, страдают. Потому что любой денежный перевод, мама прислала там тысячу ребенку на подарок, да, все. налоговый посчитала это в доход, понимаете, и, обложила. и Вот за каждые вот эти вот мелочи бегать и в налоговый теперь трепать нервы и доказывать, что нет, это мне мама в подарок ребенку переслала из другого города. Но, ребят, понимаете, вот доходит до маразма. Поэтому здесь нужно на корню принимать такое решение, да, либо вы взаимодействуете с государством, если взаимодействуете, то взаимодействие идет через физическое лицо. Если вы не взаимодействуете с государством, то тогда вступают в силу человеческие качества. Да, ум, через доблести, дальше договаривайтесь по совести на берегу, кому, чего и как. Вот, это один момент. Второй момент, да, есть такое понимание, как сделка в силу договора. Вот если меня, допустим, как жильца определенного многоквартирного дома в силу закона никто не обременял никаким обязательством, то на каком таком основании я как человек должна выступать гарантом за долги физического лица. На каком таком основании? Вот смотрите, должен быть договор. Я в этом договоре своей росписью утверждаю, что я выступаю гарантом в этом случае. Да. Какое там лицо выступает? Собственник, собственник жилого помещения, если мы берем тему ЖКХ, да, самую наболевшую. И вот получается такая история что ЖКХ нападает, подает иск и говорит, вот они мне должны. Я беру, открываю этот иск и говорю, позвольте, но а какое конкретно право я нарушила? А вот у вас долг. Я говорю, нет, долг – это следствие. А право какое я нарушила? Ну вот объясните мне, какое право у вас было? Да, что вот, Ну что такое право, я вам поясню. Да? То есть вот это вот некая юридическая организация, Имеет право предоставлять мне услуги, продавать ресурсы, да, а я обязана, значит, вот, вот это право как-то оплачивать. Да? Я говорю: хорошо, какое ваше право я нарушила? Покажите мне, кто вам дал право оказывать услуги и продавать ресурсы? Ну, кто дал это право? Где? Подтвердите мне, пожалуйста, кто вам дал это право. Вот вы оказываете услуги, а у вас есть лицензия на оказание услуг по управлению многоквартирным домом, или вы продаете мне холодную воду, а у вас есть лицензия на продажу холодной воды, ах, вы перепродаете воду, оказывается, тогда покажите мне товарные чеки, что вы купили, что право собственности, право требования оплаты за эту воду, перешло на основании товарного чека. То есть вы купили где-то там у МОЗ водоканала 100 кубометров воды, мне перепродали 3 кубометра, да, а, соответственно, так как эта вода была ваша, потому что право собственности перешло, то с правом собственности перешло и право требования оплаты. И что получается? Получается, что а нету этого права требования, понимаете? То же самое и с банками. Вы берете кредиты в банке, да, а кредит вы что берете? Билеты Банка России. Что такое билет Банка России? Это собственность Центрального банка Российской Федерации. А как перешло право собственности на эту собственность коммерческому банку, который вам передал их дальше? Как оно перешло? Откуда у банков возникло право требования? Грубо, хорошо, объясню стандартным примером, но самым таким бытовым, чтобы вы понимали. Вот я дала машину покататься своей подруге. Да? А машина моя, вот она моя, она мне зарегистрирована. Подруга говорит: слушай, дай на дачу вот отвезу там какие-то, я не знаю, купила лопаты, там газонокосилку, дай машину я отвезу, я ей дала. Дала, и тут, значит, узнаю через месяц, грубо говоря, вот такую историю: что моя подруга. Судится со второй моей подругой. Она ей должна денег за мою машину. Я говорю, подожди, а что такое? Но ну, я ей продала твою машину, да, отвезла на дачу, подумала, что ну, нафига мне машина, да. Я ее взяла, продала третьей нашей подруге, вот. А та подруга сказала, часть денег сейчас 50%, а часть денег через месяц. Месяц прошел, а та мне, значит, 50% не несет. Вот я подала на нее в суд. Я стою, вот, понимаете, я говорю, позволь, а как так-то? машина это моя. Какое ты имела право продавать мою машину моей подруге, да? Какое ты имела право? И еще и в суд на нее подать. Вот, ребят, понимаете, абсурдность ситуации. Вот у нас такая же абсурдная ситуация происходит во всем. Потому что люди не понимают, откуда возникает право требования. Для того, чтобы у тебя было это право требования оплаты, Первое, что ты должен сделать, это подтвердить, что эта собственность являлась твоей, будь то услуга, ресурс, машина, там неважно что. То есть оно должно быть подтверждено собственностью, что это твое. Вот я купил, смотрите, я купил где-то там на базе да, «КамАЗ-картошки». Вот у меня есть все документы, все накладные, я купил по 10 рублей за килограмм. Вот я вот здесь остановился на рынке и продаю теперь ведро там по 100 рублей, да. Но я же могу подтвердить право собственности, что это моя картошка, она не украдена ни у кого. Это моя, я права на нее подтверждаю. Соответственно, если вы приходите, отзываетесь на мою оферту, на мою рекламу, да, что подходи, не скупись, да, там все дела, купи у меня картошку по такой-то цене, и вы мне передаете в этот момент деньги сделка состоялась все я имею право продавать свой товар по той цене по которой я захотела и вы когда совершаете сделку до да, со, со своей стороны вы как бы это делаете тоже правомерно потому что я же не краденая продаю да не скупкой краденого и не краденая перепродаю я продаю свое так вот к вопросу о жкх а что свое вы продаете то есть вы пришли требовать с меня за неоплаченную воду. А вы мне покажите, что вода ваша. Они говорят, нет, она не, не наша. Мы вот заключили договор с Мосводоканалом, Мосводоканал нам поставляет, а мы вам уже вот перевыставляем. Отлично. Тогда покажите мне основания, или они называются законодательно регрессные требования. Да? То есть что вы за меня оплатили, или наоборот, что вам Мосводоканал начислил какую-то сумму, вы оплатили все, кроме моей части. И вот эта часть в виде долга у Мосводоканала до сих пор числится, а вы выбиваете, как бы переуступка долго произошла, понимаете? Покажите мне, либо что переуступка долга, либо что вы купили, оплатили, а теперь мне перевыставили, потому что у вас там ну надо как-то закрыть да, бухгалтерскую отчетность. И понимаете, и тоже, опять же, ничего нету. То есть у нас народ идет и судится вообще из-за таких мелочей, не понимая, что любой иск можно разбивать на корню. Любое требование этих попрошаек, да, в том числе и банков, можно разбивать на корню. Обычными, простыми, вообще логичными вопросами. Подтвердите ваше право на то, что вы требуете. Кто вам переуступил право долга, да, вот это вот право, кто его переступил, на каком основании, ЖКХ требуют за ресурс, это ваш ресурс, нет, а чего вы требуете, да, дальше, для того, чтобы требовать, тут надо разобраться, они требуют в силу закона, которое обременено физлицо, да, или оно требует в силу договора, если в силу договора, то тут вы, как человек, уже выступаете гарантом, да, и уже несете ответственность за за, за какие-то действия, а если в силу закона и там физлицо, то давайте смотреть на закон. И когда мы смотрим на закон, в частности, по ЖКХ, мы что понимаем? Что практически все постановления, кроме 491-го, в котором, кстати, регламентировано, как все управляшки, обязаны работать, все остальные постановления правительства ничтожны, потому что не, пришли, не прошли сроков опубликования. Да? Дальше, к жилищным кодексам они очень любят всем, там, а вот жилищный кодекс, там написано столько всего умных слов отлично жилищный кодекс тоже не прошел официального публикования не имеет права понимаете то есть получается что в силу закона у них прав требований то и нету тогда что остается тогда остается действующий гражданский кодекс. а гражданский кодекс нам четко говорит нет договора нет разговора все понимаете и не надо никуда копаться не надо никуда лезть с ними, там вы там должны, не должны. Вот люди бегают, а что, Ольга, у нас, мне, нам надо в ЖКХ запросить. Я когда вижу вот эти километровые портянки, что они там запрашивают, а потом еще рвутся в бой. Ах, вы такие сякие, вы мне там половина по списку не предоставили, вы написали ответ, отписку, так у них этого и нет, как вы понять не можете, зачем эти портянки. Надо задавать всего три вопроса, всего три вопроса. «Покажите мне, какое ваше право я нарушила». Первый вопрос. Второй вопрос. «На основании чего?». Подтвердите мне. Вот на основании чего у вас такое право возникло? Лицензии, товарные чеки, там еще что-то. «На основании чего у вас это право?». Покажите мне. Второй вопрос. И третий вопрос – это сделка. Сделка в силу чего? Ну, то есть товарно-денежные отношения – это всегда сделка. Сделка в силу чего? В силу закона или в силу договора? В силу закона? Давайте смотреть в силу каких законов? Этот закон не действует, не действует, не действует, нет. Все, в силу закона отменяем. Дальше. В силу договора где договор? Нет договора, до свидания. Все, ребят, три шага. Просто три шага. И ни одна зараза к вам не пристанет. Мне все спрашивают еще такой вопрос очень мой, мной любимый: а как растождествлять себя? Вот я, человека, в судах хотят вот ответчика. Но кто такой ответчик? Ответчик тот кто отвечает за содеянное а кем содеянное понимаете вот ну кем содеянное если э, приходит истец который даже не, не пишет в иске, какое право нарушено, и откуда у него это право возникло. Да? Вот Он даже документы подтверждающие не предоставляет, а судьи принимают это все дело. да? А вот И, и тут же, а вот ответчик такой-то, такой-то. Кого они пишут в ответчика? Ваше физлицо. Как учетная запись может быть ответчиком? Как? Объясните мне, пожалуйста. Но это маразм крепчает, понимаете, называется. Хорошо, я прихожу в суд как человек, который является гарантом сделок с физическим лицом. Я гарант сделок с физическим лицом. Покажите мне, пожалуйста, какая была сделка проведена с моим физическим лицом. Какая? Сделка в силу закона или сделка в силу договора? Если в силу договора, где договор, где я расписалась как гарант? Нет договора, до свидания. В силу закона какого закона? Этот не действует, этот не действует, этот не действует. Все. Дело закрыть, понимаете, иск вернуть истцу. Все, ребята, вот все суды. Не надо себя ничем отстать. Этого будет достаточно судьям. Не надо там говорить, что вот я человек, я бенефициар, я, я учредитель, я то, я все, Я по-примски, в конце концов. Но, ребят, человек – это тот, кто ведет себя разумно. Ему даны мозги. Понимаете? Вот, этого достаточно. Когда вы приходите и ведете себя в суде разумно, причем судьи прекрасно поймут, о чем идет речь, не надо ничего, не выкрикивать, не... да, судья в начале дела начинает разбираться, кто вы есть на самом деле. Вы приходите и говорите, да, я бенефициар, учредитель своего физического лица, чем могу подтвердить? Вот могу подтвердить паспортом, Паспорт это все равно что ПТС на машину, понимаете? То есть это некая бумажка, которая подтверждает ваше право собственности. Вот у меня есть паспорт, хотите водительского удостоверения, оно все одинаковое, все равно все подтвердит. Но вы учредитель и бенефициар, вы гарант сделок с физическим лицом, гарант. Вот с точки этой точки зрения я здесь буду выступать, я человек, бенефициар и учредитель. Своего физического лица, учетной записи, сделанной в ваших государственных информационных системах. И более того, я являюсь гарантом по сделкам с физическим лицом. Вот сейчас мы будем разбираться с вами, на каком таком основании вы меня сюда пригласили, да? какая была сделка в силу закона, либо в силу договорных отношений. И когда вы себя вот таким образом научитесь вести в судах, да, если судья будет вам что-либо указывать, вы скажите, минуточку, я вам хочу напомнить, что судебную власть вам никто по закону не передавал. Просто вот так ей скажите, указ президента, который подписан в вашем отношении, назначении вас на должность судьи, у президента нет таких полномочий, нет такой власти президентской. У нас единственное, у кого есть власть, это у Медведева, как председателя правления. Вот Все. У президента вообще нет никакой власти. Поэтому если вы не просто напомните словами, а еще дадите бумажечку да, про то, что власти у судей никаких нет, не надо судям ничего доказывать прописные истины. Они без вас хорошо знают, что их суд нифига никакое не юридическое лицо что согласно одному первому ФКЗ о судах общей юрисдикции и о судебном департаменте, никакой судебный департамент, никакие организационные функции в отношении данного районного суда не выполняет. То есть, если вы откроете, если вы откроете свидетельство, Игры Юл, да, вы увидите, что ни у одного судебного департамента нет в перечислении его, его районных судов в виде филиалов или каких-то структурных подразделений, как того обязывает законодательство. Вы что думаете, они про это не знают? Знают прекрасно. Поэтому что им про это тыкать? Это не имеет юридической силы с точки зрения судебного делопроизводства, понимаете? Вообще не имеет, абсолютно. То есть, ну и что, что нет, это вопрос десятый. Знаете, я вам сейчас объясню. Дело в том, что в Гражданском процессуальном кодексе есть четкое понимание, что относится к делу, а что не относится к делу. Так вот, вот эти вот вопросы... По поводу того, что судов не существует, это к делу не относится. К конкретному вашему делу не относится. А вот то, что у судов нет судебной власти, это нарушение ГПК. Как может отправлять правосудие тот, у кого судебной власти нет? Понимаете, это нарушение ГПК. Дальше, значит, что если у лица, который заявляется как истец, не нарушены права и не подтверждены права на эти права, да, то это тоже нарушение ГПК, потому что судья должен был проверить иск, прежде чем выносить определение, да, принять иск к производству. Он должен был проверить все доводы что истец подтвердил свои права, подтвердил права на эти права, да, что он имеет как бы право требования, что эти право требования предоставлены ему тем или иным документом, той или иной лицензией, да, договорами или еще что-то. У нас же судьи принимают все с закрытыми глазами. Почему они нарушают ГПК? Вот на это надо указывать. Это имеет прямое отношение к делу. А то, что там судебный департамент не зарегистрировал суды, Какое имеет отношение к делу? Ну, это, это к судебному департаменту обращаетесь. И здесь судьи абсолютно правы и говорят, что, ребята, ну, это не к нам, это вообще чушь вы несете. Следующий вопрос: вот вы приходите, заявляете: я гражданин другой страны, только дурку можно вызвать. Вот, что еще сказать, да. Но ну, у нас по закону, по закону, если вы внимательно почитаете, что все иностранные граждане обязаны соблюдать законы той территории, на которой они находятся. Поэтому гражданин в СССР, да хоть гражданин Палестины, какая разница? вы уже пришли в суд. Вот. Значит, будете отвечать по законам той страны, на, той, на территории суда, которого вы находитесь. Все, ребят, точка. Поэтому вот эта вся чушь, что гражданина СССР не, нельзя судить русскими судами, РФовскими. Да можно, почему нельзя-то? С чего вы так решили, что нельзя? Из-за того, что вам какой-то ему сказал, или кто-то там еще из СССР, ну, так почитайте законодательство Российской Федерации, посмотрите, что а у них-то очень даже можно. Поэтому, ребят, Ребят, вот эти все вещи не относятся абсолютно к делу. Вот этой чушью можете даже не заниматься. Серьезно вам говорю, вы только лишь тратите свое время, время судьи, и вы показываете себя как неразумного, недееспособного, понимаете, лишенного вообще разума человека. Зачем? Но в ГПК все четко написано. То есть принимается к рассмотрению все то, что имеет непосредственное отношение к делу. А непосредственное отношение к делу имеет как раз-таки вот три пункта, которые я сказала. Все остальное не имеет отношения. Да? Судье тоже можно напомнить, что ей вообще-то никто судебную власть не передавал. Можно напомнить, но ну, очень аккуратненько, да, листочек дать. Вот, пожалуйста, вот, ознакомьтесь, что я в курсе вообще-то. Я как человек сюда пришел. Если вы будете себя как-то неподобающе вести, у нас с вами будут проблемы. Все, ребят, и здесь самое главное, это соблюдение и вообще в принципе как-то вот держание себя в каких-то определенных рамках, да, в рамках соблюдение чести и достоинства. Вот не, не падайте духом никогда. Не теряйте свою честь и достоинство. Да? То есть не позволяйте себе нервничать, не позволяйте себе как-то вот эмоционально выходить из равновесного состояния, потому что они только этого и ждут. Если судья начинает себя как-то вести, тараторить и так далее, тормозите судью и говорите, вы знаете, я нормальный человек, и я привык к нормальной человеческой речи. Я не успеваю вас слушать, что вы здесь тараторите. Потому что из психиатрии вот такая вот э, ускоренная речь свидетельствует о психических нарушениях. Если вы мне сейчас не готовы предоставить справку вашего послед... последнего освидетельствования из личного дела, то, пожалуйста, давайте уважать друг друга. Я вас очень прошу уважать меня, и говорить в том числе в таком темпе, чтобы это было членораздельно и удобоваримо. Я, допустим, не могу осознавать, да, и, и очень быстро воспринимать, что вы там тараторите. Замедляйтесь. Почему вы не можете, вы ее совершенно спокойно можете попросить сделать такое устное заявление? Что я не могу, они очень любят тараторить, более того, под эту тараторку они очень быстренько любят принимать какие-то заявления от эстцов, там всякие там ходаты при общении к делу, всякой лабуды. Вот за такими э, вещами тоже наблюдайте, говорите, на каком основании вы что-то там приобщаете к делу, а они имеют нотариальные там заверения, нет, не имеют, тогда, пожалуйста, с оригиналами второй стороне передайте, я буду изучать. И все, и останавливайте процесс. Вы пока не изучите, пока не сверите каждую страницу с оригиналом, дальше процесс не двигается. Ребят, 67.7 ГПК. Читайте, вменяйте этому всему. И все время судью тормозите, чтобы она ничего лишнего не делала. Все ее фиксируйте. Можно ей парочку отводов давать, можно ей хоть 300 отводов давать, да, но тогда, ну, смысл какой? Я не особо вижу смысла в этих отводах, судьи, потому что... Это бесполезно, да, это все равно, что тыкать мертвого булавкой, да, и надеяться на то, что он проснется. Но он и так уже мертвый. Но если судья не судья, у нее нет судебных полномочий, что вы ей отводы даете? Но это, мне, это не кажется вам маразмом, да, вот что ей отводы даете? Ну, мертвого попинаете, может проснется. Нет, конечно же. Вот, поэтому смысла нет. Вообще сразу надо настаивать на том, что... У вот этих вот у всех товарищей, которые на вас заявляют, да, у них правда никаких нет, и все. И 67.7, все должно быть закрыто, в принципе, и дело должно быть возвращено из СУ, и никак иначе. Это вот такой вот один момент, а второй момент, радостная новость, которую я хотела бы с вами поделиться. 10 июля, буквально вот месяц назад. Президент у нас подписал замечательный указ, он касается перетрубации, значит, закона об апелляционных инстанциях и о арбитражных судах. Вот, и в этом законе теперь у нас есть шикарное нововведение, у нас разрешили апелляционным судам принимать коллективные иски. Ой, не апелляционным судам, простите, пожалуйста, Арбитражным судам. Арбитражные суды ⁇ это суды, которые разбирают экономические дела. Коллективные иски ⁇ это иски от пяти человек и больше. Поэтому сейчас очень вовремя это все сделано, нет смысла каждому писать по одному. Вот. Набираете там в своем доме или в каком-то банке, да, в группах сообщества, набираете там от пяти человек и выше, идете, подаете коллективный иск. Я вам объясню, в чем фишка. Дело в том, что раньше от граждан не принимали иски в арбитраж именно вот экономический. То есть на ЖКХ нельзя было в арбитраж, они все в районные суды опускали. А в районные суды всегда работали явно не на стороне граждан, да, всегда все проигрывали. Сейчас дана отмашка, ребят, коллективно все объединяемся. Запрашиваем у кого вот есть у вас дом МКД, да, пройдите, дособерите да, 5-10 человек. Во-первых, у вас на всех пошлина будет меньше, во-вторых, вы все равно одно и то же отстаиваете. Закройте вы нафиг свою управляшку и все. Уберите этих попрошаек к чертовой матери. Потому что вам и так все оплачивается уже. А дальше, а дальше, после того, как вы отобьете а, свое право не платить вот этим непонятно кому, дальше вы уже будете разруливать. Хотите МСУ создавайте, хотите общественное объединение в своем доме создавайте, да? И дальше уже разруливайте. Кто вам как и на каком основании будет поставлять, почему, зачем и вообще и когда. Вот. Но первое, первое, что надо сделать, это отстоять свое право не платить вот этим попрошайкам, у которых даже прав таких нету, прав требований по взыскиванию с вас задолженности нету у них. И задолженности у вас нет никакой, она не доказана. Вот это все держится именно вот на коррупционной системе, которая сейчас у нас процветает в судах первой и второй инстанции. да, Ну там еще мировые судьи туда же подключены. Вот, ребят, поэтому я предлагаю идти коротким путем, я предлагаю разбивать сразу все на корню и, более того, сразу нападать на них, Вот, отстаивать свое право не платить и, более того, взыскивать со всех этих структур, штрафы, пении, возврат платежей требовать, ну потому что они все равно были все незаконные, поэтому тут я предлагаю объединяться вот, и говорить на основании того, что у них не было права требования, право не подтверждено, сделка там не в силу закона, поэтому все деньги обязаны быть возвращены. В принципе, да, с 2002 года или с 2004 года у нас уже ЖКХ все оплачивается, поэтому вот с этого периода можно пересчитать все, что вы там уплатили, да, и все это требовать в суде арбитражном обратно. Вот такие вот новости на сегодня. Я надеюсь, что у вас более-менее встало все на место. Вы себя раз, растождествили в очередной раз. Да? Есть человек, есть у нас некая учетная запись, физическое лицо и есть схема взаимодействия. Человек с человеком может взаимодействовать напрямую, да, и никакие посредники в виде государства ему не нужны. Тогда не совершается сделка в силу законов, и вас ничем там не облагают налогами, обязательствами и так далее. Да? Ему, вы можете также подписать обычный договор, можете письменный заключить человек с человеком. Если вам уж очень, очень-очень хочется, да, потом, если вдруг чего, воспользоваться мерами государственного принуждения, там, ну, вдруг там кто-то вас скинет, обманет, ну, здесь уже надо смотреть, да, с каким человеком вы заключаете, вообще вступаете в договор, в сделку, зачем он вам нужен, такой красивый. Вот, это тоже вопрос человеческих ценностей, да, то есть, учитесь распознавать среду, учитесь распознавать других людей. Но с другой стороны, если сделка уже и совершается с учетом вашего, с применением вашего физического лица, да, то всегда знаете, что тут только два пути, либо так, либо так. Вот, Какой-то один путь должен быть идентифицирован и определен, как вот русло, в котором будут рассматриваться все остальные вопросы. И с такой точки зрения да, сразу становится все понятно, и все становится на свои места если вы будете так поступать, во-первых, у вас будут и суды, и проще проходить, и э, вообще, в принципе, вам нерв поменьше помотают, то же самое с банками происходит, да, какое право, требование, то есть э, билеты Банка России эмиссируются у нас э, Центральным банком, поймите это правильно, это имущество Центрального банка. Когда совершается э, процедура кредитования в коммерческом банке, то что происходит? Коммерческий банк дает вам в пользование ресурсы, которые принадлежат или имущества, которые принадлежат не ему. Так вот здесь вопрос, а вам на каком праве, на каком основании вообще это имущество попало? Покажите передаточные акты или покажите, как оно к вам попало, откуда у вас-то деньги. Да что такое деньги? Это, это билеты Банка России, безусловное обязательство, векселя Банка России. К вам как перешли векселя? На основании чего? Почему вы-то право требования имеете, мне вот непонятно, да? То есть право требования к вам как перешло? Вы когда стали их собственником? Вот когда, в какой момент? Тоже непонятно, понимаете? А на самом деле банк начинает с вас требовать. Из а чего вы требуете? У вас есть такое право требования? Это вот я говорю, та же самая история с машиной. Я дала машину покататься одной подруге, она продала второй подруге, да? И в итоге у нее откуда-то появилось право требования за того, что я дала ей покататься. Я тебе просто дала покататься, верни через месяц. А она ее уже там продала, уже какие-то право требования предъявляет. Ну, бред, ребят, бред. И вот в таком бреду мы все с вами живем. Поэтому давайте просыпаться, включать мозги, действовать, наводить порядки в своей стране, на своей родине, на своей родной территории, родной земле в своем отчизне. Все, всем удачи, всем пока.